для поиска новаторских решений с целью преодолеть эти трудности. И уже более 50 тысяч получили подготовку по этой программе в течение предыдущих двух лет. Благодарю вас. Мы будем следить за регламентом, чтобы у всех была возможность выступить. Сейчас я хотела бы передать слово представителю Руанды. Надеюсь, что меня слышно, потому что э, в сети достаточно э, плохо слышно, но надеюсь, что хотя бы меня хорошо слышно. Я выскажусь вкратце. Я думаю, что предыдущий выступающий только что поделился с, уже соображениями относительно преимущества партнерства, э, идущего по э, принципам муниципального эм, В целом, э, пишу, чем мы занимаемся и следим за различными законодательными инициативами, направленными на обеспечение связности. Кроме того, мы смотрим на качество универсального доступа и не только доступа, а и доступности финансовой к интернету для того, чтобы никого не оставить за бортом. Кроме того, мы смотрим и на способы стимулирования спроса. Здесь вопрос не только связности, но и того, что обеспечивается и создается для создания и наработки соответствующих цифровых навыков. Кроме того, нужно обеспечивать и финансовые различные аспекты и элементы инфраструктура во всех странах, ее наличие тоже очень важно. Опять же, мы здесь говорим о обеспечении финансовой доступности, интернет-связанности, и мы должны друг другу понимать для того, чтобы помогать, для того чтобы обидеться эти Спасибо Спасибо господина генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам. Прошу его подойти к микрофону. Спасибо. Ко я yeah. подготовил. Заявление но я, на самом деле, в представление. Представлю. Annual session of ITF. From Venezuela, we believe several things Первое сейчас на Индии в... А, а, мы need to а, that awesome net, network uh, uh, the а, а, а, а, а, а, а, а, в практике, в рамках наших усилий национальных и более 45 процентов из них связано с укреплением the IGF hmm, can, can so, also set a reversal of accessibility for a new partnerships the by-generating new ideas. Second, moving on, it also supports the IGF, UNDSS, connects to multiple stakeholders, to multilateral The outcomes of the IGF annual meetings, for example, I, uh, brought rot to a high-level political it's the high-level is a critical, uh, platform. Uh, a critical uh, platform to be delivered uh, by IGNF. Uh, uh, uh, Every uh, year uh, since, uh, since, uh, since uh, 2015, 20 the, the nation together, y'all, y'all to, to, to enable the you know up, to to to in to to the to recent the members uh, of the for uh, action of several problems relevant to including promoting digital technologies, connectivity and access, or abandoning and connectivity. Second about digital inclusion and literacy and incorporating digital competencies into the education system. Last but not least, enhancing and developing digital skills and competencies. also supports the integration of IGF activities with the work of the technology foundation mechanism, which has engaged thousands of scientific and technological stakeholders since, since it's, launched, its launch and its science and technology, technology and innovation, innovation no, foreign, yet, forum. Thirdly, um, our research, research on the e-government e is, is a valuable resource. We, we, analyze we analyze how public education uses, uses the Internet and, and digital, digital technology e to deliver e e services e to the people. To like we recently, e recently e launched the e-government survey 2022 to the future of digital governance. The, the 2022 survey format, digital, digital technologies uh, were central to how government address uh, uh, and continue to address the COVID-19 COVID pandemic. Um, the 2022 uh, survey, which uh, is the 12th uh, 12 12 uh, edition uh, of publication, But also, also, also the government, government to strategize and uh, invest uh, more in long-term uh, uh, uh, uh, uh, uh, digital transformation. So, distinguished participants, the ultimately ultimate serve a wide-row of development and, and leaving and no leaving one, no one behind. This is, this power, is our, like our expectation uh, from the IGF. Thank uh, you. Thank uh you. Спасибо. Thank you, Thank you, you very much, much, Mr. Lee. I'm, I'm gonna gonna Mr. Mr. Antonio Antonio Pedro Pedro to Also, I'm that, that question, question. and repeat and it. How can multi-state contribute to universal, affordable, and meaningful connectivity, and how do the respective roles and responsibilities of actors like governments and the private sector? И каким образом здесь можно осуществить работу между правительствами и частным сектором. Звук отсутствует. Перевод невозможен, звук отсутствует. Перевод невозможен. Перевод невозможен, звук отсутствует. Тем самым признается, что цифровая трансформация это ключ к достижению обеих целей. Это посылает очень четкий сигнал. Мы также понимаем, что достижение этих целей Заинтересованных сторон упоминал милых предыдущих. с точки зрения участия например мы поддерживаем страны члены э, в работе э, над выработкой национальной э, э, торговой стратегии, не требующей координации для Африки, так называемый марш, план маршала для Африки. И это позволит создать рынок для полутора миллиардов человек. Кроме того, это позволяет бороться с различными барьерами. Поэтому то, где есть возможности предоставления этой информации всем членам заинтересованным сторонам и то, куда они могут инвестировать, все это очень важно. Спасибо за внимание. Звук отсутствует. Я уже исчерпал свои две минуты? Надеюсь, что нет. Хорошо. Я, наверное, быстрее отвечу. Доброе утро. Я вице-президент общественных политик по Африке, Среднему Востоку и, Тур... и Турции. Спасибо большое за организацию это... этого мероприятия. Я впервые на IGF, хотя я в этой сфере работаю уже 20 лет. Я очень рад этой возможности, важности мультистохолдерных партнерств, на самом деле на этот вопрос уже ответил наш друг и коллега, достопочтенный Пола и господин Скали. И мне кажется, что мы все здесь участвуем, ведь уже и так и мы упоминали уже цели, цели МСЭ, это тоже очень важно. Все это является примерами мультистейкхолдерных партнерств. И есть еще и политики, которые выходят из разных организаций, в частности МСЭ. Думаю, что вопрос о целях устойчивого развития тоже важен. В принципе, здесь речь идет разговор о взаимодействии с правительствами и создании соответствующих законодательных концепций. Организации гражданского сообщества также важны, они так называют, играют некоторую надзирательную роль, а частный сектор должен инвестировать в это все. И часто эти роли, так сказать, немного отличаются от того, что я говорил. Но в целом правительство задают политики и регуляторные правила, которые способствуют инвестиционному климату. Но при этом иногда правительства должны заполнять пробелы, например, с доступом. И вот то, это то, о чем идет речь, когда мы говорим про универсальные финансирования фонд спасибо большое что у меня две минуты закончилось 15 секунд 10 секунд хорошо когда это делается качественно то тогда получаются такие проекты как за африку которые например помогают связать запад с востоком или восток с... север с югом это позволяет объединить тридцать три страны в Африке, в Среднем Востоке и Азии. И все это помогает, и таких проектов должно быть все больше и больше. Спасибо, госпожа председатель, прошу прощения. Хорошо, давайте еще раз попробуем. Генеральный директор но представляет Европу, а также он представляет новый э, комитет по э, связности. Мы знаем, что связность – это недешевое предприятие, и э, 5Г и оптоволокно – все это очень затратные э, мероприятия, поэтому нам нужно, чтобы было сотрудничество между правительствами, общественными, источниками финансирования, частным сектором в этом направлении. То есть правительствам нужно облегчить эту задачу и направить, показывать, куда направлять ресурсы, но при этом надо и чтобы и отрасль помогала, и сообщество возглавляло некоторые проекты по инфраструктуре. Мы также должны иметь в наличии инвесторов, но для них необходима четкость и понимание, что они делают инвестиции в правильном направлении. Связанность очень важна. Мы при этом не можем позволять правительству вмешиваться, когда это не нужно. Мы не можем рисковать... Отказом сети нам нельзя принимать управление протоколами сверху. Это плохо для инвестиций и для связанностей. Спасибо большое. Звук отсутствует, перевод невозможен. отсутствует, перевод невозможен. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Африка это большой регион, и здесь много сложностей самого разного характера. От связности до отсутствия устройств, до приложений, элементов образовательного характера. И представьте себе, что сегодня эта проблема. Представьте, какая была ситуация 30 лет назад. Есть очень много технологий, позволяющих разрешать эти проблемы. Но э, скорее я бы хотела сконцентрироваться на вопросе безопасности, технической безопасности. Э, это очень важно, так же, как э, и безопасность э, пищевая. Э, по поводу второго конкретно цели э, стратегии цифровой трансформации Африки, э, Тот факт, что нам необходимо готовиться к реагированию на риски, связанные с зависимостью от интернета. Мы понимаем, что здесь надо работать, мы при этом знаем, что нужно обеспечивать работу технических сетей. В 90-е годы на континенте практически все АСП-провайдеры работали, были из, из континента. Эта ситуация с тех пор очень изменилась. Спасибо большое. Безусловно, затраты на инфраструктуру – это важный фактор. Затраты на управление этой инфраструктурой. Это, конечно, очень важно, особенно для малых стран, изолированных стран затраты на финансирование капитальной инфраструктуры, на партнерство очень Важно. И, соответственно, и партнерство с различными международными организациями, в частности, очень важно, такими как Всемирный банк. Кроме того, есть проблемы с регулированием и затратами на инфраструктуру, а также на развитие разработки и развертывание этой структуры. Очень важна, важна возможность использовать эти технологии, возможно использовать новые технологии. Да, спасибо большое. Доброе утро. Я надеюсь, что меня слышно. Сложности очень большие, многоуровневые. У нас есть так называемый спектр цифровой трансформации. И здесь мы работаем над доступом, принятием и созданием возможностей Да, конечно, нужно учитывать и расходы, которые будут необходимы для преодоления этих сложностей. Именно поэтому нам нужны новые бизнес-модели. Также есть и другого рода барьеры, например, стоимость услуг, стоимость самих устройств. Думаю, что опять же мы возвращаемся к первому вопросу, насколько важно организовывать партнерство и использовать мультистейкхолдерное взаимодействие и сотрудничество. Мы считаем, что именно это, возможно, создает нам условия для достижения поставленных целей. Безусловно, нам также нужно создавать контент, в том числе на местных языках. Это тоже важный аспект. Ну и важно не забывать и о создании таких сетей, которые будут изменять жизнь людей к лучшему. То есть социальные, правительственные, финансовые услуги также должны обеспечиваться через интернет, и важно прорабатывать и это направление тоже, потому что это будет менять жизнь людей к лучшему. Также необходимо расширять права и возможности людей для того, чтобы они могли самостоятельно внедрять инновации, новые услуги и ресурсы на пользу всех. Большое спасибо. вопросами, которые касаются цифрового пространства интернета. Я являюсь координатором в Африке по партнерству, которое занимается вопросами глобального цифрового, глобальной цифровой инклюзивности. Мы разработали политическую рамочную стратегию, которая как раз направлена на решение вот этих вопросов. Почему? Потому что это позволяет нам не только проанализировать текущую ситуацию, но и посмотреть, как дела развиваются и прогнозировать это на будущее, в частности в сельских районах. Мы разработали руководство, благодаря которому можно планировать различные мероприятия, которые в конечном итоге обеспечили бы подключение к интернету для всех, особенностью в сельских регионах. Помимо этого, включены различные целевые показатели по обеспечению подключенности, например, объем данных, скорость подключения, используемые устройства и виды доступа, в частности, для сельских районов, с учетом их специфики. Кроме того, необходимо включать и гендерные целевые показатели, потому что если таких целевых показателей у нас нет, то мы не сможем преодолеть существующий разрыв. Мы не сможем добиться поставленных целей. Поэтому такие а, гендерные целевые показатели очень важны, обязательно должны учитываться. Об этом мы еще будем говорить наверняка. У нас есть уже определенный опыт в области внедрения подобных показателей в таких странах, например, как Бенин. И мы готовы этим опытом поделиться. Далее важно также помнить о том, что на местах очень часто для сообщества обеспечивается открытый доступ к интернету без лицензий. Это примеры таких решений. Опять же, мы наверняка будем говорить об этом в ходе других заседаний. АИЧФ. Если посмотреть на сельские районы, на сообщество, как они пользуются технологиями интернета, мы увидим, что. Есть разные модели, и они разные, в том числе и с финансовой точки зрения, и они помогают преодолеть тот разрыв, который мог сформироваться за последнее время, для того, чтобы обеспечить подключение для всех, при этом эффективное. Спасибо. Большое спасибо. Но прежде чем выступить... Я бы хотела поприветствовать всех присутствующих, и в первую очередь, Эфиопию, принимающую страну, и господин министра, который присутствует сейчас в зале. Мы благодарим вас за проведение этого мероприятия. Впервые Для нас это страна, которая находится довольно далеко, и, конечно, для нас это отличная возможность не только поучаствовать в IGF, но и посетить эту, это государство. IGF для нас возможность пообщаться с экспертами в области интернета, поэтому сейчас я хотела бы поблагодарить организаторов IGF, для нас это платформа по взаимодействию с самыми разными партнерами, и наша задача сделать так, чтобы никто не остался без внимания. Папуа, Новой Гвинеи. вопросы цифровых преобразований сейчас находятся в первых строках повестки. Для нас цифровые преобразования действительно очень важны, уделяем им особое внимание, и поэтому в том числе для нас особо важно находиться на IGF и принимать участие в этой встрече. Есть и более широкие цели, как, например, повышение финансовой доступности интернета и эффективности доступа. Мы будем вносить соответствующие изменения в наши стратегии, которые касаются цифрового развития. И эта работа ведется уже с 2009 года. В сентябре у меня была возможность принять участие в встрече IGF в Сингапуре. встретился с очень интересными людьми, очень интересные дискуссии у нас состоялись, очень много я узнал. Некоторые из них приехали издалека, и я всех благодарю за то, что поделились своим опытом. У нас есть департамент, который занимается ИКТ, и у них есть план работы. В том числе они проводят семинары для заинтересованных сторон. Это новый формат работы для нашей страны, и наверняка можно говорить и обо всем регионе. Но то, что мы сейчас делаем, очень важно, потому что это позволяет нам взаимодействовать с самыми разными заинтересованными сторонами и делиться информацией о новейших технологиях. Мы можем отслеживать, что работает, что не работает, делать выводы и планировать нашу деятельность на будущее. Большое спасибо. Спасибо. Прежде всего, я рад участвовать в этой встрече. Я работаю в Айкане. И, ну, конечно, самое важное – это оказаться в интернете, иметь возможность подключаться к интернету. Сейчас меня лучше слышно. технических партнеров все вместе мы обеспечиваем доступ к интернету и его работу сегодня более 5 миллиардов пользователей используют интернет это огромное количество людей и именно из-за этого создаются возможности для развития открытого интернета однако интернет изначально создавался для того, чтобы в нем использовались различные криптографические модели и специальные языки. И благодаря этому мы могли обмениваться информацией. Это очень важные технические моменты, и поэтому сообщество, техническое сообщество должно взаимодействовать с правительствами для того, чтобы обеспечить работу интернета и с этой точки зрения в том числе и развивать интернет в будущем. Кроме того, важно отметить то, что, я думаю, что коллеги со мной согласятся, у нас есть разные подходы, которые должны учитывать местную специфику. Есть разные способы достижения поставленных целей. Ну, например, если говорить о цифровой Африке, об этой программе, об этом проекте, стоит отметить, что у нас была возможность проанализировать текущую ситуацию, и сделать выводы о том, как следует работать в будущем. В Кении две недели назад буквально мы запустили новый кластер по развитию цифровых, цифровых технологий. До этого порядка 40% всего трафика интернета в этой стране шло через Европу. Это означает, что люди в Африке, у которых есть доступ к интернету, сталкивались с серьезными проблемами, потому что этот доступ обходился им слишком дорого. Опять же, возвращаюсь к еще одному аспекту нашей работы. Айкан берет на себя также обязательства по расширению доступности интернета для всех с учетом местного контекста. Я думаю, что это очень важный момент, который мы не должны, о котором мы не должны забывать. Спасибо. Четкие цели есть заинтересованные стороны, неправительственные организации, фонды и другие представители частного сектора, которые работают в рамках различных инициатив. Они играют важнейшую роль в том, что касается развития навыков, необходимых для преодоления цифрового разрыва, и с тем, чтобы сделать так, чтобы никто не остался без внимания. Опираться на эти инструменты необходимы? 50% всех инструментов, которые мы используем, нацелены на то, чтобы обеспечить доступ к интернету для девочек. Гендерная повестка для нас также очень важна. В ООН женщины было проведено исследование, в рамках которого было обнаружено, что есть необходимые ресурсы, однако они не используются для достижения тех целей, которые изначально ставит перед собой организация. Поэтому необходимо повышать эффективность использования этих средств, с тем, чтобы преодолеть цифровой разрыв и обеспечить гендерный паритет в доступе интернета и для мужчин, и для женщин. Большое спасибо. На вторую часть вопроса: обеспечение инклюзивности, максимальной инклюзивности, мультистейхолдерный подход и партнерские отношения, наши общие усилия. Это действительно все очень важно. Никто не сможет справиться с этими вызовами в одиночку. Поэтому необходимо объединять наши усилия, и мы должны в том числе вовлекать в эту работу уязвимые группы категории населения. Также необходимо совместными усилиями вырабатывать такие решения, которые шли бы на пользу всем нам. У нас есть различные флагманские инициативы. И в том числе вместе с нашими партнерами мы запустили цифровую которая как раз занимается вопросами обеспечения. Много пользователей интернета сейчас есть, эта цифра будет расти. Мы надеемся, что наша деятельность будет продолжаться. Мы будем сотрудничать с Юнисеф. И другие проекты проводятся инициативы, которые в том числе обеспечивают или ставят перед собой цель обеспечить доступ в интернет для всех, в том числе для девочек. Особенно это актуально для некоторых регионов, например, для стран Африки. Благодарю. Ли меня сейчас? Хорошо, спасибо. Ну что ж, я хотела бы особо отметить, что существуют программы и инициативы, над которыми мы работаем уже сейчас. Их цель обеспечить максимальную инклюзивность. Мы придерживаемся мультистейкхолдерного подхода. И Самое главное для нас ⁇ это развивать наши партнерские отношения, партнерские проекты. Только вместе мы сможем преодолеть изолированность и достичь поставленных целей. Особенно нужно внимание уделять вовлечению в работу уязвимых групп и категорий населения, для того, чтобы учитывать их потребности. В качестве примера... Или хотела сказать, это цифровая коалиция, которая была создана при участии ICANN буквально несколько месяцев назад. Мы ее запустили в Кигали и 29 миллиардов долларов было инвестировано в эту программу. Также ведется программа по обеспечению подключения к интернету школ. Мы работаем с ЮНИСЕФ, это наш ключевой партнер по этому направлению. Наша задача обеспечить подключение к интернету каждой школы с тем, чтобы у каждого ребенка и молодого человека была возможность выходить в интернет. Наша главная цель – обеспечить устойчивые модели, которые существовали бы на местах в школах. Этому мы уделяем особое внимание на развитие государственных частных партнерств. Хотела бы вот что сказать в продолжение предыдущего выступления. мы говорим о финансовой доступности интернета, думаю, что важно этому вопросу уделить особое внимание. Разные эксперты говорили о разных проблемах, которые не позволяют нам обеспечить всеобщий доступ в Интернет. Я думаю, что финансовая доступность – один из ключевых аспектов. И очень важно поразмыслить, какие новые бизнес-модели мы могли бы внедрить для того, чтобы преодолеть эту сложность. В, это, в рамках этой программы мы предлагаем различные скидки. Некоторые предыдущие докладчики уже говорили об этом. Я думаю, что во многих случаях одного этого фонда для многих стран недостаточно. Самое главное, как им пользоваться. Если мы говорим только про обеспечение доступности интернета, мы должны еще подумать о том, каким образом субсидировать это наиболее грамотным образом, и каким образом обеспечивать финансовую доступность интернета. Вторая, второй аспект, на который я хотела обратить ваше внимание, заключается вот в чем. Многие инновационные модели соединений э, относятся к модели гига э, там есть многие пилотные проекты, и мы отходим при этом от модели капекс мы смотрим на то, как, как мы можем наиболее эффективно расходовать ограниченные ресурсы, и мы э, добиваемся Хороших успехов в этом отношении. Те, кто продолжает оставаться за рамками доступа к интернету, продолжают оставаться в центре нашего внимания. Мы занимаемся вопросами обеспеченности интернетом для женщин, для различных малообеспеченных домохозяйств. И если мы упускаем этих людей из виду, мы не можем обеспечить равный доступ для всех групп населения. Таким образом, вот это то, что я хотела сейчас сказать. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, что для многих... Вопрос заключается в следующем. Опять-таки, если мы говорим про Африку как континент, очень важно понимать, что разные организации пытаются помочь. И наша организация тоже пытается помочь. Мы не пытаемся навязать вам решение, мы пытаемся работать вместе с вами. Этот конкретный вопрос не требует какого-то нетривиального подхода, мы не должны из заново завертать колесо. Мы должны, мы все понимаем проблемы, но решение должно быть выработано в рамках этой страны или этого континента. То есть обеспечение интернетом Африки, решение этой проблемы должно исходить от самих африканских стран. Кроме того, вот я несколько раз об этом говорила в Латинской Америке несколько лет назад. Очень важно, чтобы люди могли подключаться к интернету. Это важно для решения проблем безработицы. Но опять-таки, если у людей нет доступа к интернету, значит, у них нет доступа к информации. Если у них нет доступа к информации, они не могут развиваться, они, мы не можем им помочь. То есть доступ, равноценный доступ к информации, это чрезвычайно важный аспект. А, не слышно модератору микрофона. Спасибо. Я хотел бы прокомментировать предыдущее высказывание по поводу важности локального контента и решений. Мы очень гордимся нашей программой, то что мы вот делаем для э, африканских девочек у нас есть целый лагерь, который мы придумали по программированию. В нем принимает участие огромное количество молодых девочек, женщин по всей Африке. Их количество продолжает расти, их сейчас 25 тысяч примерно. И недавно мы в Конго организовали центр по изучению искусственного интеллекта, который объединяет и девочек-подростков, и женщин, и мальчиков, и дает им всем возможность участвовать в разработке и в создании решений в части искусственного интеллекта. В Туго будет организован Центр по кибербезопасности. Опять-таки, это будет возможность для всех поучаствовать и к этому приобщиться. Мы часто говорим про инфраструктуру. Как вы знаете, стратегия по цифровому преобразованию Африки ⁇ это важная стратегия в рамках нашей национальной программы. И мы считаем, что решения должны быть найдены на уровне каждой из стран для того, чтобы наши чаяния превратились в действительность. Спасибо большое. Не слышно, что говорит Джоул Форд, модератор. Спасибо, госпожа модератор. Для того, чтобы улучшить связ... возможность соединения, подключения к интернету, нам необходимо обеспечить финансовую доступность. Кроме того, мы должны обратиться к регуляторным органам и к законодателям, к различным другим заинтересованным э, сторонам, для того, чтобы они могли э, предложить использовать какие-то инструменты или рычаги для э, совершенствования политики инвестирования в эту сферу и различных регуляторных программ. Очень важно, чтобы у нас была конкурентность, потому что когда мы обеспечиваем конкурентность, мы можем достичь финансовой доступности услуг и доступности поддержки инфраструктуры. Очень. Важны такие программы, как партнерство между частными компаниями и общественными организациями. Наша программа может помочь сократить нагрузку на сократить налоговое обложение на такие гаджеты, как, например, смартфоны. И, может быть, какие-то механизмы предложить для субсидирования различных гаджетов, особенно в сельских районах и в малообеспеченных областях. Это... Также мы собираемся внедрить универсальный фонд услуг, в котором тоже будут предлагаться различные механизмы. Механизмы, например, альтернативного источника. Энергия. В сельских областях, как мы знаем, существуют проблемы с энергоснабжением. Это зачастую не позволяет эффективно подключаться к интернету. Поэтому мы хотели бы сделать это как можно более инклюзивным и устранить вот эти барьеры или иногда лакуны между различными регионами, различными областями с разным уровнем обеспеченности. Госпожа Джилл Форд зачитывает вопрос, который не слышно. Модератора не Слышно. Спасибо, госпожа председатель. Знаете, у меня на самом деле предвзятое мнение относительно. Мне самому кажется, что, что молодежь и будущее поколение они действительно чрезчайно умные, они, наверное, самые умные. Молодые люди, которые когда-либо у нас были на Земле. Но нам очень важно э, их подготовить. Знаете, если мы хотим, э, чтобы мы шли быстрыми темпами, то нужно предоставить подготовку, возможности подготовки в самых разных областях. Э, в корпорации МЭД, которую я представляю, у нас все развивается чрезвычайно быстро. Мы э, занимаемся вопросами подготовки в различных континентах. Сейчас у нас на уровне подготовки находится приблизительно 200 тысяч людей, которые могут в личном общении с инструктором получить те или иные, титулы на подготовку. И это идет на пользу всем, на пользу отдельных людей, на пользу бизнеса и так далее. Мы уже провели подготовку для примерно 300 тысяч человек. И с помощью наших программ также охватили 3,8 миллиона человек. И Это только одна корпорация МЕТА. То есть мы даем возможность доступа к гаджетам, доступа, к этому, доступа этого молодого умного поколения к различным э, знаниям. Спасибо большое. Да, мы все согласны с тем, что навыки Использование цифровых устройств ⁇ это очень важная вещь для возможности использования интернета. Это важно не только с точки зрения интернета, но также важно для того, чтобы знать, как программировать, как создавать различные новые программы, для того, чтобы обеспечить жизнь нашего общества будущего. В Европе у нас 2023 год ⁇ владельным годом навыков ⁇ в 2021 году Европейская комиссия поставила перед собой несколько целей с точки зрения цифрового развития. Мы собираемся к 2023 году иметь 20 миллионов специалистов по сети в Европе. Это большое количество специалистов. Мы хотим как можно больше женщин к этому привлекать. То есть это 80% населения, у которого есть базовые цифровые навыки. Мы проводим подготовку среди различных слоев общества. И мы считаем, что трудовая сила, рабочая сила должна быть как можно более подготовлена и в цифровом плане тоже. Каким образом можно получить такую подготовку? Ну, это можно сделать через партнерство с участием разных заинтересованных сторон, которые мы видим по всему миру. Мы работаем и с гражданским обществом, и с правительствами в этом направлении. Я хотела бы также напомнить от себя, что очень важно, чтобы не только для инвестиций был правильный климат, но чтобы... И э, международные стандарты в мире э, были э, учтены в части интернета. Не слышно, Джоэл Форд. Ну, пригласили. О. Господина Ли. Возвратитель генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам. Докладчика не слышно. Перевод невозможен, к сожалению. Звук докладчика продолжает булькать. К сожалению, из-за проблем связи речь докладчика нечленораздельна. Очень плохой звук докладчика. Перевод возобновится после того, как будут устранены технические проблемы со звуком. Большое спасибо. У нас действительно проблемы со звуком. Мы сейчас пытаемся заменить микрофон. Я хотела бы попросить нашего следующего выступающего прокомментировать. Говорит Нил Марко Куэйнер. Спасибо, госпожа модератор. Когда Я учитель, я вижу молодежь в школах, я вижу, какие у них навыки, насколько в них ярка бизнес-жилка, как они используют интернет для этого. Мы действительно используем интернет и используем возможность широкополосной связи для того, чтобы... Развивать различные навыки у молодежи, не только с точки зрения образования, но с точки зрения их предпринимательской деятельности. Нам необходимо развивать их технические навыки для того, чтобы они были включены в технические процессы, в возможности, которые они предлагают. и для когда мы разрабатываем, развиваем это направление, нам необходимо обращать внимание на некоторые аспекты, такие как, например, продолжительность этого процесса, исследования технологии, научные достижения. И, и по мере того, как мы добиваемся, наших результатов. Мы увидим, как меняется качество образования, как меняется качество цифровых услуг. Это, в свою очередь, вылится в развитие экономики, в развитие а, академической сферы. Мы действительно развиваем различные национальные исследовательские сети для того, чтобы обеспечивать доступ к интернету, для того, чтобы мы могли включать в этот процесс всех, включая школы. Спасибо большое. Теперь я попрошу господина Родни Тейлора ответить на вопрос. Вы знаете, вопрос уже, на вопрос-то вы уже ответили. Я просто хотел рассказать вам про конкретный проект в Барбадосе, в котором я, в котором я принимал участие, так называемые «Цифровые послы». Я был одним из них. мы занимались компьютерными, с детьми, которые занимаются компьютерными исследованиями, различными новыми словами и услугами и проводились различного образа исследования в школах, в том числе, И все поколения тем самым взаимодействовали в том числе представители маргинализованных групп. Таким образом, люди сами были частью этой инициативы, и у них была возможность носить свой вклад, получать образование, получать необходимые навыки, цифровые навыки. Это, эти возможности были у всех групп представителей населения. Мы также отмечали положительные Тенденции в области формирования навыков и КТ, включали в работу женщин и девочек, уделяли им особое внимание. Благодарю вас. Большое спасибо. Ваше превосходительство. МИСУ, пожалуйста, вам слово. Благодарю вас. Благодарю вас, госпожа модератор. По поводу цифровых навыков хочу сказать, что очень важно уделять им внимание. В нашей стране, в частности в Папуа-Новой Гвинеи, обеспечивается развитие соответствующих навыков у студентов, школьников. Мы работаем с департаментом образования для того, чтобы постоянно обновлять школьную программу и создавать условия для развития навыков в области ИКТ. Наши ученики и студенты участвуют в тренингах, семинарах по цифровым технологиям и тем самым повышают свой уровень грамотности, цифровой грамотности. Мы делаем все для того, чтобы никто не остался без внимания. Благодарим наших партнеров, которые помогают нам продвигать такие Проекты, в частности, малые средние предприятия и наших фермеров. Кроме того, мы создаем лаборатории ИКТ во многих школах и сообществах. Это позволяет нам вовлекать в работу девочек, женщин, Других представителей сообщества из самых разных групп, для того, чтобы они могли ознакомиться с ИКТ, и развивали свои навыки в этой области. И пользовались новыми технологиями. Кроме того, мы проводим и другие мероприятия, которые направлены на расширение развития цифровых навыков населения. Действительно, очень многие люди просто не знают, как пользоваться интернетом. У них нет необходимых навыков. Они неграмотны с точки зрения цифровых технологий. Им просто необходимы возможности для развития получения этих навыков. Конечно, они нуждаются в интернете. Он может им быть полезен. Они получают доступ также и к социальным сетям. В рамках этих проектов мы активно сотрудничаем с нашими партнерами из... Сектором ИКТ выявляем существующие проблемы. Не так давно мы подписали меморандум о взаимопонимании с рядом национальных университетов, вернее с одним из национальных университетов для того, чтобы запустить программу по развитию цифровых ИКТ, созданию кластеров, которые помогут развивать их среди граждан нашей страны. Большое спасибо, ваше превосходительство, благодарю вас. Я передаю слово госпоже Дарине Богдан-Мартин. Пожалуйста, ответьте на прозвучавший вопрос. Большое спасибо. Хочу вернуться к одному моменту, о котором говорили раньше. Интернет – это отличный фактор, который позволяет уравнять права и возможности людей. Однако для этого необходимы цифровые навыки. И в рамках нашего исследования мы узнали, что именно отсутствие таких навыков – это самый серьезный барьер, поэтому нам нужно развивать цифровые навыки, создавать специальные образовательные программы, которые будут этим, этому способствовать. Делать это нужно безотлагательно. У нас должны быть а, программы для школ, то есть это образование должно начинаться с начальной школы буквально. И такие навыки можно получать действительно в самом раннем возрасте. Для того, чтобы пользоваться интернетом, различными ресурсами и иметь доступ к интернету на протяжении всей своей жизни. Думаю, что это очень важно. Ну и, конечно, мы вносит свой вклад в эту работу. Мы развиваем различные программы по повышению цифровой грамотности, работаем с исследовательскими институтами, в частности, из Африки. Для того, чтобы повышать базовую цифровую грамотность населения, мы готовим также и специалистов, которые проводят соответствующие программы и мероприятия, и взаимодействуем с представителями предпринимательских кругов. Наша задача сделать так, чтобы благодаря этим навыкам у людей появлялись дополнительные возможности, в том числе в профессиональной сфере. Мы также работаем и с другими регионами, например, с... Америкой, с Карибским регионом, с Карибским бассейном. Особое внимание уделяем девочкам и женщинам, потому что эта тема для нас очень важна. И, конечно, работаем с молодежью. Большое спасибо. Ну, а сейчас мы переходим к следующему вопросу. Итак, будущее после ковида. Какие выводы можно сделать из итогов пандемии по поводу цифровых инфраструктур, которые необходимы для развития человечества? Несколько слов об общем контексте. Практически 80% дос достиг уровень э э внедрения интернета до пандемии. Но во время пандемии мы обнаружили, что доступ есть, но нет устройств, которые позволяли бы осуществить доступ к интернету. Поэтому очень много детей в школах не имели доступа к интернету. И очень часто люди также сталкивались с проблемой именно в ходе пандемии, когда родители говорили о том, что у них дома, например, нет компьютера, чтобы дети могли продолжать учиться онлайн. Таким образом, важно помнить о том, что цифровые инфраструктуры и доступ к ним, а также доступ к финансово доступным недорогим устройствам – это одно из важнейших условий обеспечения всеобщего доступа в интернет. На этом передаю слово экспертам. Большое спасибо. Действительно, COVID-19 и пандемия оказалась очень сложным периодом для нас, в том числе и с точки зрения ЕКТ. Цифровой разрыв прочувствовали все в полной мере между странами Юга и Севера, но даже в, са в самих странах этот разрыв ощущался, например, между городскими и сельскими районами. Поэтому, конечно, необходимо цифровые преобразования. Необходимы инновационные решения для существующих проблем, электронные закупки могли бы обеспечить более широкий доступ к товарам и услугам, например, через различные платформы, которые уже существуют. Благодаря этим платформам можно получить доступ, например, к каким-то услугам или к прививкам, к вакцинам, другими словами. У нас есть определенные наработки. И продолжать работу в этом направлении очень важно. Речь идет о развитии. И, конечно, мы говорим о том, что цифровые преобразования являются ключевым фактором по достижению поставленных целей, в частности ЦУР. Важно, чтобы программы реализовывались в разных юрисдикциях. Необходимо инвестировать средства, которые обеспечили бы цифровые преобразования с учетом местного ВВП. Но мы должны создавать такие условия, в которых можно было бы далее реализовывать те или иные программы по повышению цифровой грамотности и расширению доступа к интернету. Также создание контента на местных языках – очень важный э, аспект. Таким образом, с одной стороны, важно развивать инфраструктуры, с другой стороны, важно развивать экосистему. Приведу пример. В Центральной Африке доступ к интернету настолько дорогой, что у большинства людей нет возможности им воспользоваться. В Восточной Африке была создана единая сеть, которая как раз позволила обеспечить более широкий доступ к интернету со стороны населения. Это положительный пример, который можно было бы масштабировать. Поэтому в Центральной Африке тоже следовало бы, возможно, испробовать какие-то подобные модели для того, чтобы расширить доступ к интернету. Большое спасибо. Я хочу передать слово госпоже Поле Ингабира. Большое спасибо, госпожа модератор. Да, действительно, тема это очень важная. И пандемия ковида -а показала нам, что есть определенные проблемы, она, словно, высветила их. И мы убедились в том, что цифровые преобразования просто необходимы. Это необходимые условия для дальнейшего развития. Мы должны обеспечить доступ. Доступ – это один из важнейших аспектов. С одной стороны, есть показатели, статистика покрытия. С другой стороны, есть статистика, собственного использования интернета. И поэтому очень важно сделать так, чтобы как можно больше людей не только имели доступ к интернету, но и реально пользовались им. для того, чтобы интернет был для них полезен и для того, чтобы доступ этот был эффективным. Думаю, что здесь важно отметить, что когда происходит какой-то кризис, он высвечивает наши слабые места, может быть, инфраструктуры или отсутствие фактического доступа. Думаю, что эта пандемия изменила мир, и у нас нет возможности вернуться к миру, который был до пандемии. Теперь все будет по-другому. Мы... Переходим к гибридным форматам взаимодействия, в том числе в системе обучения. Конечно, необходимы дополнительные инвестиции, но ведь речь идет не только об инфраструктуре, речь идет и о многих других аспектах, о которых мы говорили сегодня и будем говорить в ближайшие дни. Необходим правильный контент, который будет создаваться на местных языках, с тем, чтобы он был доступен для всех. В то же время... Важно сделать так, чтобы финансовая доступность не была препятствием для людей. Именно соблюдение этих условий позволит обеспечить эффективный доступ к интернету. Большое спасибо. Я передаю слово следующему эксперту. Большое спасибо, госпожа уница Макваква говорит. Действительно, неравенство, которое мы наблюдаем и которое усилились в условиях пандемии COVID-19, это серьезная проблема. Я что хотела отметить? Первое. После завершения пандемии цифровая политика стала вырабатываться с лучшим пониманием существующих условий в самых разных отраслях. Другими словами, важно сейчас обеспечить взаимодействие между разными отраслями, с тем, чтобы потребности людей учитывались при выработке стратегии и политики в той или иной сфере. Это касается и здравоохранения, и образования, и многих других отраслей. Мы должны делать так, чтобы жизнь людей менялась к лучшему. Второй момент. По поводу текущей дискуссии, думаю, уже всем совершенно очевидно, что. Необходимо взаимодействовать и сотрудничать для того, чтобы преодолевать неравенство. И сделать так, чтобы у всех был доступ к интернету. Необходимы средства, необходимо участие правительства. Важно сделать так, чтобы правительство взяли на себя обязательства по обеспечению доступа и преодолению существующего разрыва. Ну и последний момент. Пандемия COVID-19 привела к всплеску насилия, гендерного насилия, в частности в интернете. Важно помнить о том, что мы можем вырабатывать политику, которая будет способствовать не только минимизации, но и устранению насилия в цифровой среде, в том числе гендерного насилия. Думаю, что это тоже внесет свой вклад в преодоление гендерного разрыва. Большое спасибо, господин Ли, вы также хотели сказать несколько слов? Да, большое спасибо. Простите, что снова взял слово, но хотел бы вот о чем сказать. Мы обсуждаем сейчас период после пандемии COVID-19 и буквально в следующем в сентябре он будет проводить саммит по ЦУР думаю что все мы можем объединить наши усилия для того чтобы добиться максимально возможно приблизиться к ЦУР и проанализировать что именно необходимо для этого сделать уже сейчас и второй момент генеральный секретарь также предложил запустить глобальный цифровой, глобальное цифровое соглашение, которое будет принято в ближайшем, в будущем. Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам принять участие в процессе работы над этим соглашением. Для нас это будет очень важно и ценно. Большое спасибо. Спасибо и вам. Я передаю слово следующему спикеру. Большое спасибо. Интернет развивается в текущих условиях. Они непростые. И в ходе пандемии COVID-19, в ходе локдаунов, мы столкнулись с дополнительными сложностями. Мы все убедились в том, что с одной стороны есть сложности, а с другой стороны у домашнего доступа к интернету есть потенциал. Доступ к услугам. Важно было обеспечить для всех. И, к сожалению, не всегда и не во всех домохозяйствах интернет использовали в полной мере. Однако, это очень важный ресурс. К сожалению, не всегда имелся достаточный качественный контент. Кроме того, инфраструктура не была готова к таким испытаниям. Мы столкнулись с определенными сложностями, когда пришлось перевести людей на работу в удаленном режиме. Нам нужен план действий на случай возникновения подобных ситуаций. Мы должны четко понимать, что нужно делать. И COVID-19 если хотите, напомнил нам об этом. Большое спасибо за внимание. Благодарю вас. Я передаю слово господину Полу Скале. Большое спасибо. Да, действительно, все сейчас развивается гораздо быстрее, в том числе инфраструктуры, цифровые инфраструктуры. И, конечно, мультистейкхолдерная модель здесь играет важнейшую роль, потому что мы должны взаимодействовать очень много за разных заинтересованных сторон. Например, те, кто предоставляют консультационные услуги в области здравоохранения или какие-то другие, все они взаимодействуют. Все эти услуги сейчас переводятся в онлайн, в интернет. И, например, программа вакцинации... Также оказалось довольно успешно благодаря тому, что использовались новые технологии. Я слышал сейчас о том, что коллеги упоминали гибридные форматы работы. Да, эти изменения уже происходят, не важно их учитывать. Мы также должны анализировать текущую ситуацию, смотреть, какие препятствия могут возникать и из-за кого они возникают. Хотел бы особо отметить, что особую роль играет IGF, потому что это для нас платформа, на которой мы можем обменяться мнениями, опытом. Самые разные заинтересованные стороны принимают участие в этих дискуссиях, и у нас есть возможность вырабатывать какие-то новые идеи в области выработки стратегии политики в той или иной сфере. В том числе и в отношении новых технологий. Как сделать так, чтобы у молодежи был доступ к этим технологиям? Все это мы обсуждаем с участием частного сектора, с участием представителей правительств. Важно сделать так, чтобы у молодежи был доступ к цифровым инфраструктурам по всему миру. Большое спасибо. Последний вопрос. Какие меры уже существуют для того, чтобы обеспечить всеобщий доступный по цене и эффективный доступ к интернету? И какие рамки необходимы для того, чтобы дополнить существующие меры и выполнить повестку на период до 30-го года? Передаю слово господину Тейлору. Я хотел бы привести следующий пример. С тех пор, как мы а, развернули а, точки обмена интернетом, это инфраструктура, а, которая позволяет более эффективно обмениваться контентом на местном уровне, не обязательно местному контенту а, идти на международную а, ну, арену, и это Экосистема по кешированию данных позволяет улучшить доступ к интернету и сделать его более содержательным, более качественным с точки зрения доступа к местному контенту. Что касается универсального принятия, нет необходимости тратить огромное количество средств, которые не могут быть использованы для подготовки устройств и подготовки персонала. И опять же, если вернуться к Глобальному цифровому Договору, эта инициатива ООН, она играет ключевую роль по предоставлению необходимых ресурсов для развивающихся стран с точки зрения снижения издержек на доступ к интернету и предоставления доступного до интернета. Господин Масу, пожалуйста, Папа Новой Гвинеи, снова благодарю вас. Правительство Папа Новой Гвинеи и мое министерство по телекоммуникации очень тесно работает с другими по сокращению разрыва в области универсального доступа к интернету, мы делаем все возможное, чтобы не забыть и женщин, и девушек, и инвалидов, и местное население. И вот буквально на прошлой неделе мы провели семинар по новой политике универсального доступа или всеобщего доступа, где мы изложили наши цели и задачи. И, как было указано, полномочный посол в Международном телекоммуникационном союзе заявил, что очень важно, чтобы все группы, такие как женщины и девушки, инвалиды, местное коренное население, были вовлечены в цифровую экономику. И мы э, очень важный план составили, который мы хотим э, внедрить. И мы также не хотим, чтобы наши соседи по э, Тихоокеанскому региону отставали. И э, мы также э, будем оказывать содействие нашим соседям по Тихоокеанскому региону. Благодарю вас. Господин Массио, господин Леон Ибомбо, вам слово. К сожалению, господина Ибомбо не слышно, проблемы со звуком. Перевод возобновится, как только наладится звук. К сожалению, не слышно выступающего. Перевод невозможен. Не было слышно выступающего. Перевод не был возможен. Снова говорит модератор. Благодарю вас. Для того чтобы выполнить цели 2030 году, необходимо работать над всеми элементами совместно. Речь идет и об инфраструктуре, о стандартах, об управлении, о привлечении инвестиций новаторских навыках для того, чтобы обеспечить, что IGF также ä, принял в этом участие. И ä, очень важно, чтобы руководство IGF ä, ä, приняло участие в это в важном международном проекте. Я думаю, что мы могли сам можем сами поставить перед собой весьма амбициозные цели, аналогичные или увязанные с ЦУР по вопросам интернета в рамках мультистейкхолдерной модели. Мы Можем использовать эту возможность, эту возможность на будущее для того, чтобы выработать ряд целей по интернету, цифровой экономике на будущее десятилетие. Мы работаем над этим. И в заключение я хотел сказать, что для того, чтобы поддержать инклюзивность, очень важно достичь а, содержательной и инклюзивной а, возможности доступа к интернету. А, и это можно будет сделать только если а, государственные органы будут действовать в инклюзивном а, порядке. И а, мы а, благодарим вас. И очень важно а, работать с различными отрастями. Сейчас хотел бы передать слово Йорану Марве. Да, всегда очень сложно говорить в конце, когда очень много всего было сказано. Но вот я хотел коснуться двух моментов. Вот когда... Очень важно, что когда наступила эпидемия коронавируса, Интернет не прекратил работу ни на секунду. У нас был самый крупный день интернета в ноябре 2020 году и огромное количество, порядка 8 миллиардов подключений. И, и нам очень важно поддерживать работу интернета каждый день, не прекращая, мы ведем обсуждения относительно того, что необходимо uh, поддерживать работу единого интернета и uh, препятствовать uh, фрагментации uh, интернета. Это очень важно. И uh, мы все выступаем за единый интернет. Я очень... Uh, с большим энтузиазмом всегда об этом э, говорю. И нам очень важно, если обратить внимание на африканский континент, очень важно, чтобы экосистемы в э, отдельных странах, в регионах э, развивались для того, чтобы, опять же, это развивалось внутри самой страны, чтобы привлекать местные э, ресурсы таким образом. Почему это важно? Э, да это важно. Да, простите, я вынужден вас прервать. Ваше время истекло. Госпожа модератор приглашает господина Бакуэ. Полторы минуты, это, конечно, мало, поэтому я буквально быстро скажу следующее по этому вопросу. Госпожа председатель, 10 секунд. Да, напомните мне, пожалуйста. Что сейчас делается для того, чтобы обеспечить более доступный, содержательный и инклюзивный доступ к интернету в Африке и за пределами этого региона? И какая международная повестка необходима, должна быть нами выполнена, чтобы выполнить цели с развития к 2030 году? Да, великолепно. 50 секунд потрачу вашего времени. Мы сейчас говорили о целях, которые должны быть выработаны в рамках ЦУР, о работе международного телекоммуникационного союза. Я считаю, что работа ICANN, которую мы слышали, вот сейчас коллега мой слева говорил так красноречиво, очень важно использовать вот этот план стратегический и мультистейк модель. У нас очень важно поддерживать реформу, с широкополосного интернета в Африке, во многих африканских странах, это очень важно. И есть компании, которые сейчас сконцентрировались на новых платформах, на метаверс, на интернете, и мы стараемся содействовать новаторским разработкам в этой области, и есть страны, которые отстают, и а, это связано с некими а, регулятивными препонами, которые а, правительство как раз выставляет, а снова господин Ускали передает слово, здесь, а, вы знаете, не сколько само а, законодательство, сколько вот а, Различные сети и партнерства. Вот они существуют, работают хорошо, и они понимают, какая важность на них возложена с точки зрения достижения целеустойчивого развития. Мы, в свою очередь, также работаем над тем, чтобы повышать качество, расширять доступ к интернету, решать различные проблемы. И вот у нас есть такие проекты, вот как в, в Кении мы говорили а, с национальный а, план а, телекоммуникационных технологий. И а, мы говорим о развитии на национальном уровне, а, говорили о работе в Нигерии. Я ранее об этом говорил. Очень важно это делать. Вот вы, я говорил, что вот как мы в школах раздавали планшеты в Кении. И это действительно по помогает развивать образование и Вся эта работа через сети, через партнерство, организованное правительством Великобритании, правительствами других стран, она вся выражается уже в конкретных достижениях. Благодарю вас, говорит модератор. Буквально 30 секунд от каждого. Заключительные выступления от каждого из вас. Давайте в завершении данной сессии Будьте добры. Господин Масю, мы хотим, чтобы в сельской местности в наших странах у людей также была возможность доступа к интернету через мобильные телефоны, чтобы больницы в сельской местности имели возможность также выходить в интернет, регистрировать пациентов, следить, вести карты больных и э, систему э, назначения э, да назначения э, визитов к врачам и так далее чтобы это все было удобно и чтобы это ничего не стоило нашим э, пациентам а, госпожа Ингабиры пожалуйста вам слово я полагаю что мы все очень хорошо сказали о Ключ к решению проблемы это партнерство. Необходимо развивать, наращивать партнерство, и опять же использовать принцип масштабирования. Господин Скале, снова благодарю IGF за этот диалог. Мультистейхолдерная модель является ключевой. И очень важно еще раз подчеркнуть, что это. Именно тот механизм, который может быть использован. И а, я хотел бы поблагодарить коллег, которые поприсутствовали и будут присутствовать на этой неделе. А, нам необходимо, призываю их рассмотреть а, доступ к мультистейхолдерной модели и ее развитие всесторонним образом. А, пожалуйста, также по поводу доступа к интернету, господин а, Реба говорит о том, что очень важно для доступа интернета, чтобы у нас был высокоскоростной интернет, были соответствующие устройства и нефрагментированное пространство сетевое. А у меня буквально два предложения, говорит господин Ли. партнерство всех участников IGF, а во-вторых, действие, действие, действие, нельзя сидеть сложа руки. Благодарю вас. Господин Педро, безусловно, завтра мир станет еще сложнее, чем сегодня, поэтому нам необходимо Вносить свой вклад в развитие возможностей для того, чтобы развивать интернет дальше. Я рад что, тому, что я вижу, что происходит сейчас, что в Африке 50 тысяч специалистов в области обработки данных работают, принимают различные решения. И, опять же, это требует мультистейхолдерного подхода. Госпожа Богдан Мартаун, пожалуйста всеобщий, доступный и безопасный доступ к интернету, я подчеркиваю, это очень важно, как полномочный посол Международного телекоммуникационного союза подчеркнули, это очень важно, что без этого мы не можем достичь ЦУР и нам необходимо работать сообща для того, чтобы обеспечивать доступ к и для того, чтобы развернуть силу преобразования. Мы благодарим секретаря IGF за эту возможность представить то, что происходит в различных регионах, что происходит в Карибском бассейне и uh, мы, опять же, выступаем за эксклюзивность. И у нас достаточно знания и умения для того, чтобы добиться поставленных задач. Uh, uh, за последние 30 лет в Африке, конечно, произошли колоссальные преобразования. И uh, нам необходимо оглянуться и посмотреть, uh, что мы сделали правильно, что можно было еще включить в нашу работу. Африка, Африка очень разнообразная, очень большой континент, поэтому нет решения, которое подходит всем странам. Необходимо проявлять терпение, необходимо проявлять должный подход, вдумчивый подход и принимать решения, которые являются оптимальными на местном уровне. Благодарю вас. Пожалуйста, следующий участник. Я очень положительно смотрю в будущее, думаю, что у нас интересная работа предстоит, мультистейхолдерная модель является ключевой для этого, и, безусловно, я считаю, что ЦУР у нас четкие для интернету, они хорошо применимы, это направление работы перед нами поставлено, есть над чем работать. Господин Георгин Марби. Мультистэкхолдерная uh, модель uh, – это uh, модель, которая опирается на систему, которая еще была в 60-е годы разработана, объединяет 5 миллиардов пользователей. Uh, поэтому мы не принимаем никаких политических сторон, мы продолжаем работать и делать все возможное, чтобы у нас был единый открытый интернет. Следующий. А, действительно замечательно, что в этом зале объединились а, люди, которые думают одинаково, которые а, ценят партнерство в рамках мультистых холдерной модели. Также замечательно, что а, у нас есть еще, есть помимо сегодняшнего дня, еще четыре дня для того, чтобы встретиться, обсудить, каким образом мы сможем решать проблемы а, и я призываю коллег, пользуйтесь этим временем, работайте, желаю вам продуктивной работы и думаю, что мы достигнем многого. Госпожа Макуаква, Эк эксклюзивность, то есть когда по гендерному признаку на самом деле наносит большой ущерб странам в финансовом выражении. Несмотря на то, что в некоторых случаях это правильно, нам необходимо продвигать политику в области ИКТ для того, чтобы мы могли построить здоровую, инклюзивную цифровую экономику. Спасибо вам большое. Спасибо нашим выступающим. Я благодарю всех участников обсуждения и тех, кто присутствовал на заседании. Мы прекрасно провели наш круглый стол. Спасибо всем тем, кто подсоединился удаленно. Вы увидите стенограмму этого заседания позже. Я хотел бы попросить сейчас поаплодировать всем нашим участникам обсуждения, нашим панелистам. И, пожалуйста, не уходите, мы сейчас фотографируемся.